Девочки, ну вот наконец-то. Походу у меня смотрят только мальчики. Итак, смотрим сегодня, скучает ли он. И все для вас. Ну что ж, посмотрим-ка, наверное, на картах Ленорман и картах Таро Элен Дуглас расслабляемся, входим в свое пространство. В предыдущих видео я рассказывала, как это сделать, чтобы уже сто расслабиться. Так как у нас наши мозги они за целый день устают. Да? А сейчас нужно погрузиться в себя и понять, кто он такой, какое место занимает нашим сердцем. И тогда карты покажут полностью, действительно, скучает ли он, что он думает, что он чувствует. А расклад будет авторский. Я буду использовать две колоды. Так, хорошо, молодцы, уже расслабились. Смотрим. Скучает ли он? Этот расклад, в принципе, подходит для тех, кто и в разлуке, и на паузе, и на расстоянии. И не может, допустим, даже весточку получить от любимого по какому-то из причин, да. В общем, подходит абсолютно всем. Мальчики тоже могут смотреть, могут перекладывать на себя, либо смотреть с позиции, что, ну как бы, да, скучают ли они, да? На обороте у нас верховная жрица. Ну что ж, я могу сказать, что для многих это тайные отношения. Либо там секреты какие-то. Ну, в общем, мы сейчас все узнаем. Сейчас выложу еще Ленарман. На те же самые позиции посмотрим, скучает ли он. Так. Ну что ж, расклад выложен. У нас наоборот карта Кольцо. Могу сказать, что он просто скучает, а сильно-сильно тоскует. Прямо сильно по этой карте. Для многих это бывшие отношения. Тут, так кстати, бывшие люди в браке проигрываются. Люди, которые давно вместе. Знаете, вот такой момент. Ну что ж, смотрим, скучает ли он. О, -о, о! Ой, девчонки, мой девчоночки, о, -о, о, ничего себе! Второй ряд меня вообще покорил. Смотрите, вот на основной основной вопрос: да, скучает ли он? Смотрите, Карта вот такой тоски безумной, пятерка копков И карта книга, судьбы, там, не знаю. Он не просто тоскует, он прям с ума сходит, потому что по этой карте он считает вас своей судьбой. Ему безумно не хватает вас. И он просто. Он, он у вас по, по ходу только. Кстати, эта карта еще интернета, книга, там, вот, вот такого плана, как, знаете, вот смотреть на вас через что-то, да? Ну, да, тебя, буду говорить, девочки. Да? Он смотрит на тебя через какой-то мессенджер. Это единственное, что он сейчас может. И безумно тоскует. По судьбе ему отношения эти. Вы на большом расстоянии. Ты для него звезда. Звезда. Настоящая женщина, которая, ну, с которой хочется быть. С которой хочется ласки, нежности, теплоты. Вот. Ну, тоска, тоска бешеная. В общем, основ... это край, это вообще вывод этого расклада. Он не просто тоскует, у него вот уже крест. Ну, что такое карта-крест? Он уже просто с ума сходит. И опять-таки, если говорить о карте судьбы, да, двойная карта судьбы выпала. Не просто тоскует, а вот два раза вы его судьба. Вот так вот, девчонки. Над этими картами, что мы видим? Чувство короля Пентаклиола. Возможно, этот человек имеет отношение, так как тут выпала Верховная жрица. Могу сказать, что вы, возможно, тайная женщина, либо женщина, ну, которая очень сильная, которая обладает мудростью по Верховной Жрице. Да, я уже говорила об этой карте много раз. И этот человек безумно вам предан, любит. Вот карта рыбы. И он, возможно, состоит в других отношениях постоянно, где ему очень-очень плохо, вот по этой карте. Где ему очень плохо. Там не получает никакого чувственного плана, а любит он вас по карте звезда. И вот он такой вот стоит с этим вот пентаклем, вот пентаклем. Крустит, вот это как бы зеркальце, да, такое историческое и в нем он на вас смотрит. Он может только смотреть на вас, тоскует безумно, тоскует. Над этими картами тоски у меня карта одиночества и карта судьбы. Это уже третья карта в этом раскладе, что это судьба его, судьба девочка вот, да, судьба его. И вот эта башня, башня, вот она башня, он вот, тоскует, видите? Всем видно. Девятнадцатая карта Ленорман. Он тоскует в бешеном одиночестве просто. Ну вот, карта тоски. Здесь такая русалка сидит на берегу моря. И у нее три кубка лежат. Такие вот неудавшиеся, да, и два стоят. Вот такие два кубка любви стоят. Она как бы ждет этого появления. Да, из моря этого кораб... корабля, но это все как бы такие красивые образы любви вот это и ждет по судьбе да? То есть вы очень сильно тоскуете по этой карте и он тоскует. Над вами вот у вас полный синхрон полный абсолютно полный. вы для него звездочка он для вас король пентаклей. у него чувство. вы судьбоносный человек в его жизни. Это центральная карта Что меня потрясло, так это вот карта Вот ваш мужчина, вы его страстно желаете И вот вы для него императрица Императрица это главная женщина в жизни мужчины А над этими картами иерофант, То есть это высший, высший учитель, бог, творец И здесь карта сердца Понимаете, да? Этот человек, кстати, ваш мужчина Он для вас... Иерофан – такое высшее существо, которое вы безумно любите. Скорее всего, это человек старше вас намного. И у него сердце, которое принадлежит вам, императрице. Вот, вот карта, видите, полностью. Я показываю. Вот Мне тут даже заплакать хочется. Настолько говорящий расклад получился. Удивительно. И рядом с картами мужчины, императрица, карта «Десятка кубков», безумная любовь, да, максимальное количество малых арканов, чаш любви и карта ребенок. У вас должна была с этим человеком быть семья, детки. Вы встретились два раза, тут судьба выпадала, и даже три. Вы встретились для того, чтобы у вас была, ну, у вас была семья. Конечно, он скучает. Ведь он это все чувствует на подсознании, что вы для него главная женщина. Если он даже вам транслирует холод или не сказал о чувствах, но вы-то знаете, что он вас любит. Я уже это понимаю. И еще одну-две карты, которые я пока не произнесла, это карта клевер, карта удачи, карта четверка пентаклей. Вы для него максимальная ценность. Он вот так вот тут эти пентакли держит, тут мужчина, вот он сидит. Вы для него огромная ценность. Он вас не хочет отпускать прямо со своих объятий. Вот такая карта. И карта «Клевер» говорит о том, что вы огромная удача в его жизни. Когда вы рядом с ним, он чувствует, что его жизнь легка наполнена смыслом, что вы приносите ему огромную удачу. Это вот то, что он чувствует. И он не то, что только тоскует, он, ну, как я уже говорила, вот у него даже крест, он прямо вот замучился, в общем. Верховная жрица вы для него, Верховная жрица, императрица, любимая женщина, а он для вас любимый мужчина, вечерний мужчина здесь. Это такой мужчина, которого все время хочется ласки от него, хочется его тела, хочется его ухаживания, хочется его заботы. Ну, сексуальный очень такой. Он вас запалил, он вас вот вы для него, вы для него, императрица, да, вы для него судьба, а он для вас настоящий, настоящий человек в вашей жизни, который вам подарил те чувства, вот они, чувства, король Пентаклей, которые вы очень ждали всю свою жизнь. Я вас поздравляю с этим удивительным раскладом, желаю счастья, будьте любимы. И скорее найдите друг друга. Пока.